Доброго времени суток, уважаемые подписчики гости канала. Я Игорь Черноусов, очень рад вас видеть на своем канале. Достаточно долго я не записывал никаких обзоров на хороший, качественный софт для работы в социальных сетях. В этом ролике я исправлю эту ошибку. Повод для этого очень достойный есть. Я расскажу вам о программе, которая называется Facebook Sender. Автор и разработчик этой программы, то есть человек, который поддерживает, развивает эту программу – это Дмитрий Мурзич. Уверен, что если вы активно работаете в социальных сетях, используете средства автоматизации, вы уже знакомы с другим софтом, который разработал Дмитрий. Это, конечно, легендарный уже, можно сказать, QuickSender. Это классная программа для одноклассников УК «Сендер». И вот сейчас Дима порадовал софтом для Фейсбука. Для меня сейчас это прям жизненно необходимый инструмент, потому что я решил все-таки закончить активно продвигаться «ВКонтакте». Все, что я хотел, я получил от этой социальной сети. То есть меня интересует Facebook, и вот хочется какой-то достойный инструмент. Вот чем мне нравится софт Дмитрия, он очень понят. Вот все, что делает программа, все действия, которые она реализует, как программа работает, все просто и понятно, начиная с интерфейса, заканчивая с выполняемых действий. То есть ничего лишнего, никакой головной боли. И, конечно, очень важно, вот лично для меня, когда софт развивается – Дмитрий постоянно обновляет свой софт, и если вы пользовались какой-то из легально купленных программ Дмитрия, вы сами это знаете, что программа за несколько обновлений иногда меняется очень радикально. А программа Facebook Sender на данный момент Абсолютно бесплатная. Вы ее можете ска скачать с сайта, ссылку на который я размещу в описании видео, затратив 0 рублей. Это стандартная методика Дмитрия. Он точно так же, когда тестировал программу AOC Сендер, была бесплатная версия. И вот сейчас на этапе развития программы Facebook Sender Дмитрий применил ту же самую методику, то есть скачиваете, начинаете пользоваться программой, и ничего за это Дмитрий от вас не потребует. Но даже платный софт Дмитрия, он, мягко говоря, не такой уж и дорогой, потому что софт где-то до 1000 рублей, причем эти деньги вы платите один раз и покупаете вечную лицензию, получая абсолютно бесплатно все обновления, и вас добавляют вот к такому скайп-чату, техподдержка Дмитрия. Очень интересный, насыщенный чат, где общаются люди, которые ну, занимаются социальными сетями, их интересуют средства автоматизации, и здесь можно найти, в отличие от множества других чатов, именно полезную для себя информацию, и тут вам однозначно помогут по каким-то вопросам. Итак, Программа Facebook Center. В этом видео я сделаю очень такой небольшой обзор. Вы поймете, почему. Что может на данный момент делать программа. Вы прочтете прямо на самом одностраничнике, с которого вы скачиваете программку. Скачиваете программку, она не требует никакой установки. Открываете архив и запускаете сам исполняемый файл. Программа Facebook Center интерфейс этой программы и принцип работы с программой Facebook Sender отличается от программ, которые писал Дмитрий. Эта программа позволяет работать сразу же с несколькими аккаунтами. Вот я считаю, что... За это нужно сказать Диме просто большое человеческое спасибо. Вы можете загружать до 10 аккаунтов. И причем с каждого аккаунта будут выполняться нужные вам задачи. Кто-то будет приглашать, кто-то будет рассылать, кто-то будет парсить и так далее. То есть получается такой, ну, прям вот хороший инструмент, однозначно хороший инструмент для социальной сети Facebook. Ну и привычных кнопочек, менюшек здесь вы на первой страничке не увидите и возможно у кого-то будет такое паническое состояние что же делать куда же жать значит все действия выполняются через щелчок правой кнопки мыши по верхнему экрану вот обратите внимание экран программы разделен на две части то есть внизу в нижней части будет лох а вот в верхней части, щелчком правой кнопки, вы вызываете необходимые вам действия. Конечно, нужно начать именно с добавления аккаунтов. Откроется вот такое вот меню, аккаунты добавляются из файла в формате логин, двоеточие, пароль. Нажатием на кнопочку «Авторизироваться в аккаунтах» программа входит в купленный вами аккаунт. Поддерживаются прокси, юсер-агенты. После того, когда вы видите сообщение, столбце статус авторизация прошла успешно, это окошечко можно закрывать. Вот так, возможно, для кого-то будет ну не совсем привычно, но, думаю, это только первое время. Как я уже сказал, я не буду делать в этом ролике подробный обзор всех действий. Причин тут достаточно много, но я вам назову но главную причину. Если вы с одностраничника Facebook Sender нажмете на кнопочку YouTube, то у вас перекинут на канал Дмитрия самого. И Дмитрий здесь уже по программе Facebook Sender прописал, обратите внимание, колоссальное количество видео. Каждое из роликов рассказывает о том, как решается какая-то конкретная задача в программе Facebook Sender. Ну, просто не хочу повторяться. Плюс хочу все-таки более плотно поработать с программой, получить какие-то свои кейсы, свои результаты. Меня сейчас больше всего интересует именно многопоточность, работы с несколькими аккаунтами кстати вот очень рекомендую магазин для покупки аккаунтов тоже вы можете перейти на него со странички facebook сендера вот в этом магазине я покупал русские аккаунты для фейсбука с которыми Food-Food тфу, -тфу, тфу никаких проблем нет то есть все авторизуется аккаунты валидные я остался очень доволен то есть у вот джеки купил и к сожалению было достаточно много невалида а русских аккаунтов у него на данный момент вот сейчас даже и нет поэтому друзья всех кто кто интересуется Facebook, кому нужен инструмент, выполняющий основные действия сейчас в этой социальной сети, работающий с нескольких аккаунтов, переходите на страничку Facebook Sender, скачивайте, тестируйте. Если будут какие-то вопросы, пожелания, я думаю, их можно писать Дмитрию, для того, чтобы эта программа становилась еще лучше и эффективнее. Ну вот такой мини-обзор, просто информация о том, что есть такой софт. Надеюсь, что все-таки в ближайшее время я вернусь к проведению вебинаров и все-таки вот хочется о именно достойных каких-то вещах рассказывать, о вещах, которые могут принести вам практическую пользу. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.